Стой, сука. С вами Ник, с вами Панкиллер и с вами Фанатик. Всем привет, привет. И мы начинаем. Всем приятных жестким... аппетитов. <смех> что обедать жесткий... сейчас? Жесткий секс. <смех> <смех> и все два раза нажали и А у меня был уже скрип, так что не переживай. Ну мало ли. Да, почему я не могу с ним запрыгнуть? Блин, а здесь где нычки вообще, братан? Бля, я вообще не знаю. Ой, а я сквозь... О. Ебая нычку такой нашел. А ты че? Тебя... Че, реально нычку нашел такой? Да. да. О. Еба... Да ну нахуй откройте. А -а -а. Дима. Не Что матерись. Надо? Найду, Дим. похуй. А, я да, нашел нычка, но это банальное вообще. Это, конечно, была нычка. Ладно, будем искать. Дальше. Если маньяк, конечно, меня не за... За... захавает. Бля, коля, иди нахуй. <Стит> <Стит> я вижу, и тут место надо. <смех> <заебал. смех> <смех> Ладно, я все, я валю. Вон сюда. Димка, если что, я дивлюсь. <смех> заебал. А через сколько он выйдет? А я не знаю. А, он уже ебать вышел. Димка, ну не матерись, а? Ну это нецензурно. <смех> ну, у меня... <смех> Ой, сенька плачет, плачет. Димка, ну я нычку банально нашел, вообще банально. Кстати, Женя уже вышел, но я не знаю, где он. Дайте я я ищет. А э, без понятия. Он... я не знаю, куда бегать. Я куда то в темноту нашел. А как сюда попасть? Не знаю. О. Чего, блин? А как, а как, а как туда? Ладно, я пошел. Женя, а ты где? Я смотри. телефон. Мне его заметил. Черт, побери, я нычку даже не нашел. Я спрятался, чувак. Ну, ни хера хорошего А я нашел нычку Да Женя, стой, стой Обла. Димка, я вообще такой банально Нычки, это вообще жесть Он меня найдет, это жопа Ну я не могу посмотреть, кто-то спрятался Серьезно? Да. да Я только могу выйти в меню Понятно, здесь нельзя это использовать. Здесь вообще нычки банальные. Но он лазит, короче... Сейчас я посмотрю. Он где-то в красной комнате. Черепашках что ли? Я не знаю. Да. У меня банальная нычка, так что я пошел отсюда. А ты в какой? На первом, на втором. На первом. На первом. А он на втором лазит, получается. Снова в черепашке зашел. Да, жесть, конечно. Ебать, это он это. телепорт нашел, слышишь? Черт Ебать, нычка в нычке. Дима, блин, ладно, смотри. Это, короче, понял, нычка на первом этаже. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, Женя прыгает, тут раз по-любому работает. В бассейне нет телепорта. Пизда, как его. Ну да конечно, он, я как-то вообще не он, знаю. Один ноль. Маньяк, Маньяк. офигевший вообще, фильм. Ну он сегодня распаялся. Я, короче, не первый этаж побежал. Я знаю, где там нычка охуенная. Дима на первом этаже да вы за тима вы запикаете это все идите в баню Димка я раньше тебя на первый этаж на второй этаж 10 минут такой большой Вау Я поняла она показывает я Дима, телепортов нету? Ну, походу, вообще нету это Я не знаю Пиздец, я Есть телепорты! Дима, какой у тебя самый любимый персонаж? У меня? Есть телепорты, блядь Женя, отстань По-братски Женя, иди в жопу Да иди в жопу Да иди в жопу да стань по так чисто. <смех> я тебя вижу, ты по ступенькам поднимаешь. <смех> а, ги, а, как я, а, как я, а как я телепорт нашел? <смех> а я тебя вижу, зайбал. <смех> <смех> <смех> да блин, это телепорт. <смех> О, я нашел <смех> телепорт. А как а отсюда выходить? Я, выходить? я как не я сделал? я нычку нашел в нычке. Пиздец, нихуя сянычка ага, Ясно. Меня ТПХнуло, короче, сюда. Димка. Запитетесь. Женька, не нахуй. <свят> Женька, я, я тебе черепашки, сеница. Твои любимые, кстати. Я там. же не иди нахер. <свят> Давай тебе колю покажу. Да иди сюда. Найду его, наверное. Сам. Я из телепорта вылез случайно. Сука! Аааа! Димка, это позже дело нытились, это вот где ты дышился вот. Короче, выход отсюда вот, только не нажимать. На дверь открыть не могу. Печально троллить не могу. Нет, Женька, я не там. Нет, я не там. Он лазит, где я, короче, умер. Серьезно? Он сейчас по компьютерным этим хуйням лазит. Не, я не там. Ну, он на центре, короче. А выход вот здесь вот такие. Он залез, короче, где телефонные будки. Он пытается найти что-нибудь телефон. А там нету, а там нету, там одна нычка. Комната очень, 1700, мне это очень нычек. Женька ко мне зашел в комнату, я здесь. Да, кстати, Колян пута. Колян тебя видит? Ты прыгаешь? <вот> дай ножку, это вход, короче, не отсюда. Нет, я тебе не знаю. Блять, он нашу нычку нашел прикинь? Да, я знаю он. Там. А, а... а Женя козел. А-та-та-та-та, <смех> твоя Женя, вот улица. <смех> Вон дверь. Я... Ты ч? Дай я что Вон дверь! <смех> дай! Ему, е -е -е -е. Э -е -е. Выйти да. не могу! Он нычку попал! Димка, умничка вот дым, такую вайфолоке, банальною. <звы> да. Так ты же дым, можешь он, это воспользоваться да, этим багием. геймер будешь? Нет. Он это, ты же можешь <смех> это воспользоваться. В нравится, таких вот ситуациях. Он хватается, самый А как ты туда попал-то и застрял? Блин, откуда спать? Ну, ногу тогда буду резать твою. Потихоньку, может, прорежу но пол. Настя. Женька, используй этот ноу-клип. Я не могу. Че, реально ноу-клип нельзя? Да. Точно. Ну все, братан. Я могу уйти, поугарать. Нельзя тут клацать вообще нет. Ну я буду закончиться. Нет, Сеня. Он ливером будет! Так, ладно, нельзя. Моя мышка. Нет. Нет. Нет. Все, Нет. запаковался у нас маньяк. Нет. Он геймером будет. Все, плети бля, блядь, на колено. Давай, давай. <смех> Я не могу вылезть. Там Нет, есть вы... ли через дверь? Твой. Да нет. Что там? Нет. Стэндаун там. Стой. Только не убивайся, на я не, не, буду, телепорт... не буду. Дашь мне пять секунд? Ну, две вот секунд. Ты как здесь сделал? А, смотри, мой джойстик. Мамка достала его с ноутбука. Нет, ему а туда а как не, не туда? Он понимает, что я надо туда. А, а как тут ты интереснее? ой знаешь, сколько стоит разбить? Нажал, на ты по. Нет, не ну, надо. Илья-то тебя так затроллил. Там есть вот выход. На, ж... на, на этот зайди, колс. На, на вот на эту, на эту вот. Тенную, да? Да, там, там, да не на нее, вот да, такой. Сзади тебя. На углу там, наверное. Справа! Вот. А, куда вылезти? -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а. а тут есть выход. Блять. Братан, ищи. Я жчу, что Луха Люк Я тебе раздвинься немножко, а то я санусь. Я сдохну. Ладно. Да тихо ты. Да пусти, присядь. Присядь, я прыгну. А присел я. Это козел. На кухне лежит. О, я свалил. А как ты вышел? Короче, давай, это давай, очень жесткая давай, игра. А О, он тоже думал? вышел. Тоже вышел. Я понял как Давай, давай, давай, <свят> вентиляцию. Тут давай, давай, давай, давай, Он тебя не заметит. Вот, вот. Я отвечаю. <свист> Хоть ты даже на улице сидишь, он тебя не заметит. Димка, ты следующий. Я? <свист> ты? Почему я? Да, я... Давай, давай, давай. Давай я. Я уже шел. Блин, заняться на то, у кого один... не работают? Кто не работал? Да. А тут прописывать, наверное, скорее всего, надо. Да. Да. А почему а я меня... не могу. могу? Ладно? А мне все по-русски? <свят> Я вижу кого-то. Это походу Женя. что там шарится в этой хуйне? Как его? Или туалет? Или что это? Да, не, я, не я вообще не бегаю, я вообще не в этой. Это Женя, да на втором этаже. СВ. Че? Ты можешь выйдешь оттуда? Че... Он спать хочет. Да. Сука. Здесь, да. Ну-ка, проверьте, все чуть работает. сработает. Блять, Коля. Я Женю проебал Я слышу, я слышу, что он бегает, но я не помню, где он бегает блин, вовремя я протрясалась, вот это за кадром будет, блин, долбоём я предупреждаю, это будет за кадром честённый сука ноу-клип работает? да я Женю за тебя проебал вот Женька маньяк как залез? в любом синки, да? Я это вырежу, это просто в кадре будет, это вообще ужас. Блин, а я наблюдать не могу. А, не могу. Не, ну это жестко же интроверт. О. Я нычку нашел, охуен, нычку, ебать, нычка в нычке, нычка, ебать, еще одну нашел. А, ладно, я за Женей там узнался, да? Сейчас, я Женя, погоди. Я предупреждаю, могу это отключать, Димка. Отключай, я все равно не умел, ебать. я вижу Женя. Ладно, отмечу. А, блин Опа Жара а, <ых> <Физара> Стой, сука, покажи мне Колю А, у меня вообще-то нету Нету его, он не появился А я не в игре, <повер> я же тебе Coke. сказал А ты как туда? Ой, ебать, ты ключил. Вс ⁇ я отключил новый no клип. Добро. Пизда коп ⁇ я отвечаю. Срай, боже, не ух. Зарастуй! Один клик остался. Стой, сука! Стой, сука! Стой, сука! А, затроллил, Маника! Стой, сука, там. Я тебя вижу. Ах ты ж, козёл. Женя, там я тебя хорошего не знал. Нету. Нет, есть. Женька, иди вон туда. Да ты чё, блин, дурак, что ли? Ну, конечно, конечно. Чем такой? Так, тут су сука, да, спрятался? Я спрятался. Да. Стой, сука! Ты кордр утовай, да? <связывая> Стой, сука! Бить буду! Бля, да, распрыгни работаю, хуй его. Я могу бонекоп летить, но это время какое-то надо. Ой, сука. Найдись, <сих> <сих> <сих> да сука. Ой, бля. <сих> <сих> <сих> Жека, ты моими да тактиками набляс. Да, блядь! ААА! Ой, сука, не так далее, У меня единство в этой игре не было. Да, я могу а, только Я тер, да? Да. да. Последний, Последний раз. Бой, бой, бой. Ну, давай, ты первый. Да второй, заебал. А, ну да, Коли не было первое. А! а я застрял. Тупая мячка. Ну ладно. Посижу я, блин, Димка мне не найдёт Хотя нет, ч? Ч, от маньяка можно? Давай! 15 секунду. По-любому где то т.п. есть, а? Три, две, две одна. одна. Димка вышел. Шу -шу. Я сюда пришёл, спрятать, скажите? На первом, на втором? Любом уже Я не любитель такого. Блин, длинная карта это пипец. Я звучаю, да. Скажите хотя бы на первом на втором. Женя, блин, напугал. О! Я кого-то вижу. Это кто это, это тот, кто тебя не боится Самый бесстрашный из нас Свой сука, Женя да, бля, я застрял Так, а как мне отсюда выбраться теперь? Да блять! Клад сюда побежал Женя, козьёль, ты где есть? Вот, кто это откроется? Я съебался. Кто это откроется? Женя, козьёль, Женя, козьёль, ты где есть? Я слышу полота. Он полута. тебя видел. Я слышу кого-то. Но я не пойму где. Сука. Дима, только не трогай меня. Позвольте. Сучу, ты хорош. Стой, сука. Я хоть одного за стой, сука. Не надо! Не надо, Дима, Дима, я же ему Я Женьку сдам. Давай, отпусти. Отпущу. Я еще нычки не нашел, ты меня уже брать хочешь. Ура! Ура, ура, Почему? Я тебя все равно вижу, сука. Я видел, куда зашел. Стой, сука. Бить буду. Не надо трогать меня, только не меня. Стой, сука. Куда выезжал? Ой, ебать, и второй, нахуй. Джека, Джека, только, только. Застопило. Стой, сука! Стой, Стой, Отстань! Отстань, отстань! отстань, отстань, отстань, отстань. Стой, сука! Отстань! Отстань, говорю! открой, блядь! Отстань, сука! Опа! Да, блядь, застопился! Ой, сука. Стой, сука, Я тебя догоню. <связать> Стой, смотри. <сука. 93. связать> где? Да вот сзади посмотрел. Ах... Стой, сука. Я устал, Падла. Да. Римон, да. мы <связать> на старом, <связать> на старом месте! <связать> на старом это где? Здесь. Ах ты же готов. Все там. А ты где спрятался? Сбежал. Все. Все. А все, а надо все было надо раньше, раньше думать. думать. Нет у нее перспективы. А куда я попал? Алло. А как отсюда выбраться? Я вижу Коля. А как ты туда попал? А я не знаю. А где ты там? А где их? А я вот. Димка, на старом месте. Местер. Да и вижу, заебал. Давай, давай, давай <свят> сюда. <свят> Стой, падла. <свят> да в <свят> смысле? Все, сбежал. А -а -а -а! <свят> <свят> падла! Стой, сука! Нет. <свят> <свят> так здесь нет. как работает? я обделался честно сказать А где он? Я не знаю где ты А куда он? А вон он внизу Смысл? а ты где? Ах уж козёл Блин, это жопа, вообще реально особенно маньяка так А слабо подождать? А я здесь, вот смотри А вот жди меня Сейчас я хотя бы запрыгну Так, иди в жопу Стой, сука Манечок, иди в попу Стой, сука Ай, я застатался Да стой, открой Стоять? Сам сидел сделал. Открой. О, блин. Да. Стой, сука. На 18 секунд и заебал. Постой. Я показал ручку и все, видичи. Я ч, дурак, дорога покольца. Ой, я вот вижу тебя, вот он, вот он заходил. Вот вот Сука. Да! Я да. одного захерачил. Аплодисменты. Женя, нет, Женя заходи. А, Коля, давай заходи. Коля, Коля давай быстрей. Чё по мне-то скучаешь? Один мертвый у нас Ай, игрушки Ладно Алёк, один Пиши, я выиграл Найди меня Ты не найдёшь меня, Коля? Да Да я тоже никому не говорю Я вообще забыл, не похеру Все, Димон, начинаю Да, да, да я спрятал Он меня не найдет по-любому да я сиднайду в жопу надеру не ну ты затроллился жестко да сказал, да, да. женни не то не минут, то не то женя справа это Нет, что? первая а почему Бимка банально, но быстро нычку нашел. Меня нашел? Нет, когда нет, когда нет, это, я, я нычку нашел. Нет. О, да. <клышко> Женя, я примерно так же спрятался. Так уже вышел. Так он вон он бегает. Ты не видишь, его? Вижу <клышко> уже. <клышко> Валя! Быстро! Как она Женя, он сзади прям! Вали! Показывай! Не дай Бог меня покажешь! Давай Динку показывай! Не, я не показывай. Ну тогда держи, Да. Он сзади! Где? со мной такая фишка не пройдет, Динка! Так, предвидительно, Динка, говори где-то! На втором этаже! Точно? Да! Женька, он не врет? Нет. Нет. ли вряд ли вряд ли вряд ли вряд ли вряд ли вряд ли вряд ли а как ты туда забил? Нет. Точно где-то здесь. А у меня тут не идет никогда, я отвечаю. Ух ты ж. Нихуясь. Че, Да. Да, ебать! И примерно теперь где? Он меня не найдет! Да? Кто-то уйдет всех нибудь А он меня больше не найдет! Ну, вот ебать, два этажа ниже, нахуй! Чего? <смех> ну серьезно, я сам не догадался, что есть еще два ниже. Я просто дотал прополз нахуй. Он и ко мне зашел в КБшку уважительно относился. Да блин, столько нычек здесь. да, я, да? Дима, а, ты сразу догадался. Да. А, Дико. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. хожу. Тихо. Тихо. этот Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тихо. Тут еще одна есть. Угу, выход. Но у меня не найдет. По-любому. Ты да? ниже начался, да? Что он ищет? ты вот не ищет, не да? Нихуя ты? Куда сейчас заполз? Нихуя there... ты дурак Ну-ка, ну-ка, ну-ка Покажи еще раз Зачем мне тебе что-то показывает. Давай-давай-давай-давай давай. Я ж вижу тебя Чего? Почему не мало? Слышь так же? Нет Какое? Да А я слышал топот как ты снизу меня нашел? А он а просто и Он просто у меня не открывалось! А с моей стороны открывается, получается! Гандон! Еще раз! еще играл? Да. Да. Последний раз. Второй раз? Потом плыл. Я мой не открыл или Нет, я не да, блин, ты а закалебал, Оля, какой килл, блин? Чёлк не эм, и маньяк. Да я так я за так маньяка. маньяка. Ну, перезапуск, я не хочу писать. Блин. Это тоже длинная. Давай, Давай на пиццерплю. А yeah, to... Так долго, <laughs> Не, и Женя... Я бы Жене прописал у себя. Да нафиг это надо, Не, Димка, я просто, я просто не знал, не что ты там. Вот я послужил, там. А? Да. Просто я, я, послужил, послужил, я не понял, иди, мне показалось, что, что, это... что, что ты там протопал. Да потом мне это... у меня <рек> что-то есть Ну, по-любому что-то есть, Женя. по-любому, я... Я... я не кричал. о, улыбка. Отвечаю, что-нибудь есть. Не, ну Димка мою нычку быстро распалил, я и говорю, его там затролил. Валим, короче. Согласен. Вот он, смотри как вышел. Да я понял, может не показывать, он сейчас тебя и найдт. Я еще не вышел, мне 10 ровно выхожу. Заебал, у тебя 17 секунд нахуй. Солдат, я Три раза надо бать Они да мне ж по голове О! Вот. А что это за место? Мне кажется он тебя даже не подумал, да? Поживем и увидим Кто его знает? Кто его знает? Что Димон? Ищи, ищи. ищи Спасай Коля, если меня найдешь, я тебе же не покажу. Хорошо. что? Рядом, рядом? А? Не знаю. У тебя какие-то проблемы там? Коля, на втором этаже, если чё. Любому На втором этаже заебал. Я понял. Ты на первом прыгаешь. Не, я понял. У меня тпшка. Ладно, ладно, иду, иду. Искать вас. Что там на первом? Да, У нас сегодня шумно, это кипец. Не, ну я здесь личку одну знаю, но она тупая. Так, ладно. Где вот у нас второй этажик. Где? А, вот. Сегодня ты вот деньги это занычился? Нет. Ты мимо меня пробежал. Я же никого убил. Смотри, слева. Да я просто в толчке и все. Прямо в беге? Да не туда заебал, развернись. Вон слева, слева, слева, слева пробежал меня. А ты меня ебать меня не Нет. А, я не отсвечиваюсь, да? Нет, конечно. Я вот тут, да. Кстати, мне догадаться <свят> было не сложно, Димка. А ты сможешь найти сюда? Да мне кажется, любому. не сможешь. Лошадь. Сколько <свят> ты не знает про эту фигню? <свят> конечно, нет. Она не сто лета. Я не знаю. Я тоже не догадался. Она тпшка и туда, Колян. С центра. Да там? Да. А ты не дршь, колян. Она с центра ТП хает. Сука. Не то. Он, блядь, нашел мою ТП одну. Но он не может попасть на нее. Серьезно? Да калян, это не то. Ищи мою. С центра. Попробуй прыгнуть в кольцо. Так. Оттуда он в кольцо. На да. давай попробуем. Время есть? Лошар, ну ты же не попал Ладно, давай, я в кольцо буду нырять тогда, вс. Это мой тишечный спад уже Иди! А ты не попал Надо ещ а я А я что сделал? сделал? А ты просто прыгнул Ладно, давай, а ты, ты, ты не попал Я знаю, я, я перепрыгнул Знаешь, потому что я вот это вот сделал? Тюка, тюка, тюка. Не ну И ну ка ну ка ни ни ни ни ни ни ни ни ни по ни давай и ты не попал ни ни ни там надо попасть на красненькую хуйню справа, когда прыгаешь с моста. Вот пиздобол, я сейчас еще раз туда же прыгну. И... Справа, блять, долбоёб, а не слева. Ладно, давай справа. Последний okay, раз еще. Я, раз... я, я, я тебя найду, я тебе жопу наберу. Долбоёб. Сам ты У меня просто распрыг сработал. Смотри. Я, видишь, прыгаю когда бою право! Я правой, правой прыгаю! С Да! Тупая да, ты! Ладно! Косуй, Сам ты косой! Да, да ты тупая! <laughs> у меня она не прыгнула просто! Да ладно тебе рассказывай! Что... Не прыгнула у него просто! Вот взял, блядь, прыгнул! Блядь. Не попал! Видишь, я прилетаю! Жопу, ты не там. попал! Короче, ты ну, ну, Нет. Да, Коля, тут ничего нету. Прикинь, что с ней найдет. Прикинь, что с ней сейчас найдется. Но он, кажется, не додумается. Потому что нам по деревяшке на прыгать, ебану. Блять, вот это подсказка, что ты зря сказал. Я ты слышал? Да. Ебать, ты гондушка. Он не додумался. Он не служит. Подеюсь, Ашка. Да давай нахуй. Давай нахуй. Давай нахуй. А что-то мне троллит, да, откуда-то? Нет, не додумался. Не додумался, прикинь. Он не додумался. Ебать, я нахуй. <связать> да как вот так-то? Так я нажимаю ты даже две. <связать> и прыгаю. А не думал, что я там могу сидеть? <связать> да ну, навряд ли. Байт, ты дрочил? Ты не сможешь запрыгнуть на заебал. Я там в телепорте. Это телепорт ко мне ведет, если могу честно сказать. Не сможет задуматься, она через деревяшки тебя ведет. Да, он меня лагает. Через деревяшки, Коля. Блин, я вот точно дурак. Да вот не там. через эти заебал. <laughs> это можно наверх забраться и все. А может через качалку, а может через деревяшки. Всё, компота. Он такой, я найду в жопу на тебе. Ну ладно, это же Женька маньяк, если мне пофиг. Ага. Так все, там его потролим. Согласен. Но я сейчас тебя хочу патролить. Я нашел какие-то. Рядом с ним был. Получил свою камеру и ее. не додается. Ну, явно же по людям, прыгать, блин. Вот этим вот. Ладно, все короче, затроллил. не догадается, нет? Ваня не догадался. Опа. Это что? Думаю, нечего. Это... Не может этого быть, Димка. Ты видел? это? Мне кажется, что тут есть какой-то телепорт. Нет там ничего. Что-то ты сейчас темнишь, <мне> интересно знает. Заебал, там нет нихуя. Полю... Да нет, там нихуя заебал. Дальше проползи долбоб. Вот собака, ты сатула, а. Сатулая, да ну да да нахуй. Женя, прикинь, нашел эту вот нычку. Которую можно прыгать, короче, над забором. Над вторым этажом. Сучок, а а что здесь какой? Вы... А это так просто, да? Но он не нашел, где я сижу. Чего? Я это знаю, где ты сидишь по любому. Да. А, ты там чертила сидела? Я увидел. Я думаю, что-то он, я думаю, не просто контролит меня просто. Женя моя. М нажимает. Ты М нажал? О! Еще О! раз. Заебал, сейчас будет еще раз. Вс ⁇ Я здесь. Я, здесь. Брей, Я не знаю, бей. куда бежать. Все, побежал. Я тут тоже. Да, то есть. Какая-то... То что один смог Заебал ты вышел? Сейчас все. Он уже вышел. Это не убивай, не убивай не убивай. Да он далеко от тебя. Так это он был? Да, был. Все возможно. Слышь, что ты удивь вот был? Да я уже вышел, все, полет. Может ты я пока тебе Но... даю да, шанс. А, а мне? Можно. Так, чисто, по браски, не дашь шанс? Вам да, да, у меня да, такая да, тупая нычка, да, я отвечаю. Димка, помнишь ту нычку, которую я в, я в твоей И? Да, помнишь тут да, старую. Серьезно? Помнишь, где Женька, это, мы кругами с тобой бегали? Но. Я вот там. Да нахуй. Да. Но он знает, где правильно сейчас нет? Бля, я не знаю. Знает он или нет? Жень, ты знаешь, где я нычился а раньше? А нет, наверное. вайп дели да, дели вайп гей, гей, гей. Да. у меня а, у тебя а где он у меня карман там спрятался ну, я завтра его заберу сегодня пока дашь попользоваться и жидкость на Телефон. Женя, он меня не найдет никогда. отвечаю. Я. Да. Это самая, это самая тупая нычка, но меня в ней не найдет. Ну да, что, она тупая? Ну что, это последняя карта? Да, один, один. это последняя карта? Это? Ну вот Женька ну, еще ты, один ты, раз что, играет и Но Женька я, я не, не, не, не там, там. Я я не не там. Говорю, А Женя маньяк? Да Давай я забыл, я, я Жене говорю нахуй Не сказал где я спрятался нахуй Димка я же тебе сказал что я, я не маньяк Я спрятался в на надежном месте Я тоже спрятался нормально Ты нет. а ты да Ладно, убегаем. Где это долбанный маньяк? А? И я нашел нычку. Что за куриную нычку? А Охреново. А дальше? А дальше нету. А не ладно. Вот. А, ну это беспонтовые. Ну, смотрить можно хоть от монет. Я с ней убегал от Дженьки. Да. Да. Ну, ладно, Он знает ее. Женька, твое место, любимое. Вот я здесь. Настану. Не, но все равно выключили, так что ты не смотришь. Мой. Мой. Уже спать да, сильно-сильно. Охрененно он нычку нашел. Но он меня не найдет, я изучаю. У меня самая беспонтовая нычка, он даже не подумает про нее никогда. Женька, а там телепорт был? У меня тоже. Ко мне телепорт ведет, и нет, только телепорт зайдет. Что так же Женьку потроллю, а? Адин-ка с исчезновлением. О, вижу, вижу, подкрадульки, подкрадульки, Ай-яй-яй. Смотри, ешь меня, я вкусный. Поехали домой уже. После поехали. Шучка. Нет. Правда? Пошли. дошли. Пошли. последняя катка. Четыре мне? Коля? Да ну нахуй. А, не хуя, Женя, но уебка. А, хуя он нычку нашел, слышишь? Нихуя! Хуасия. Да. Заложил? Да. Меня тоже. Женька про мою нычку не знает. Про мою нет. Я нычку нашел. А выйти не может, да? Женя, противоположной стороны выход. Да ну нахуй, тут второй этаж есть. Я в ахуе. А что ты не знал, второй этаж есть? В смысле, он? Да нахуй вот тут, тут короче вот. я вахуй, аху женья женька я где-то это? Как... Как... я туда побежал Столько? нет же не смотри <гас> Отверни. о но чуть-чуть есть контакт почти женька почти, почти. на круглёжочки мы там сидим Заебись не смотри на меня да, Женя, отвернись. А ты чего меня не видишь даже? Не видел. Охуенно. Бля, он, похоже, меня слышал. Женька, я, я с другой стороны. стороны. Я побежал. Я забежал, Коля. У меня даже не видел. О, маньяка. Коля беги. Я не вижу. На повторном круге вижу. Коля беги! Бегу, бегу, бегу, Он сзади, буквально два метра. Коля три метра. Три метра. Три четыре. Монстр, Коля! Минута! Не понял, понял. я исчез, да? Что-то здесь Да. <сORTS> <сORTS> <сORTS> Затутил. Коля, но он меня не найдет. А, ну это а, паянка. Я знаю, но, но он не меня не найдет, ней Надо было дальше троллить просто. просто. Я и так трулел. Сидем целую игру. <сORTS> <сORTS> да ну нахуй. <сORTS> <сORTS> <сORTS> ну все, а, а этот ролик заканчивается. Вообще Да? Это дорогие зрители! Uh -huh. Всем пока! Да Всем